Но это какой-то каменный век. В принципе, вы должны оплачивать услуги даже государственному донтисту. Бесплатной медицине. В общем, обычный первичный прием у врача. Вам поставить серебряную амальгаму, металлическую пломбу. с какой-то. Все будет самое бюджетное. Нужно ожидать от 6 до 2 лет. Как вы можете себе такое представить? Всем привет! Поговорим о важном аспекте медицины – стоматологии. Для нас он очень важен, потому что у моей жены не очень хорошие зубы, и где бы мы ни были, не жили, каждые полгода она проходит плановое осмотр и лечение у стоматолога, И таким образом поддерживает свои зубы в нормальном состоянии. Опять же, я делюсь исключительно своим опытом и могу где-то ошибаться. Как же работают дантисты в Англии? Тут есть частные дантисты, естественно, как и везде. Они сами определяют, какие услуги оказывать и на каких условиях. Сами устанавливают цены. Как везде, вы сами можете выбрать по рекомендациям, отзывам, по ценам, которые вам подходят в необходимую клинику и, соответственно, там проводить свои лечения. Есть государственные дантисты, которые работают по системе NHS Национальная система здравоохранения. Условно-бесплатно. Почему условно? Да потому что это гораздо дешевле, чем в частной клинике. Но в принципе вы должны оплачивать услуги даже государственного дантиста. Несмотря на то, что вы ежемесячно со своей зарплаты делаете взносы на медицину. Вот такая вот вселенская несправедливость. Есть три разных пакета, которые вы покупаете при посещении NHS дантиста бесплатной медицине. Каждый пакет имеет свою стоимость и включает разные услуги. Итак, первый пакет называется здесь Band 1. Он стоит 24 фунта и включает в себе стоматологические осмотры у врача. Рентгеновские снимки, если они вам нужны. Установление, диагноз и прописывание плана лечения. В общем, обычный первичный прием у врача. Следующий пакет БЕН-2 стоит 65 фунтов. В этом пакете есть все, что было бы в предыдущем. Плюс он включает в себя пломбы. Независимо от того, сколько вам нужно запломбировать зубов. 1 или 5. Все равно вы будете платить вот эту фиксированную сумму. Помимо пломб, в этот пакет может входить лечение зубного канала, если вам нужно, и даже выравнивание зубов, что весьма сомнительно. Все это включается в тариф, заплатили фиксированную сумму и все. Еще одна особенность такого лечения, которая для меня, честно говоря, была большим сюрпризом, пломбы, которые входят в этот пакет. Это интересно. Если будут передние зубы, то пломбы будут нормально белые. Если же не передние, то в Англии по бесплатной медицине вам поставят серебряную амальгаму, металлическую пломбу. И не будет возможности доплатить и поставить белую пломбу. Но это какой-то каменный век. Может для кого-то это не важно, но я даже не мог себе представить, что такое еще используют какой-то и наконец-то самый дорогой третий пакет называется band 3 его цена 283 фунта он включает в себя все то что и предыдущие два пакета плюс если вам нужны коронки мостики или вставные челюсти тут опять таки чтобы вы понимали что если вы вот этот band оплачиваете то все будет самое бюджетное клубы амальгама коронки будут железные челюсти вставные самые дешевые акриловые короче испогарят вашего по полной. Есть люди, которые не должны оплачивать стоимость услуг NHS дантистам. Это распространяется на детей, которые не достигли 18-летнего возраста, на беременных или матерей, у которых есть детки до 12 месяцев, а также на малоимущих и малообеспеченных людей, кто получает всякие бенефиты типа Universal Credit и тому подобное. Полный список людей, которые освобождены от оплаты, можно осмотреть на сайте NHS. Там вы можете проверить, подходите ли вы под эти категории, или вам нужно все-таки будет платить за этого донтиста. Что могу сказать сейчас? Если вы претендуете на страховую медицину и хотите попасть именно к доктору, который понимает, принимает по системе НЧС, то после ковида тут с этим довольно тяжелая ситуация. Конечно, все зависит от региона, населенного пункта, района, где вы находитесь, от того, сколько народу желает попасть в эту клинику. Где-то ситуация может быть проще. В городах, особенно в крупных, где много населения, ситуация очень сложная. Наш опыт обращения в десяток разных клиник в нашем городе показал, что Очередь на первичный прием по НЧС нужно ожидать от 6 до 2 лет. До 2 лет, блядь. Как вы можете себе такое представить? Некоторые клиники вообще не принимают сейчас новых пациентов. Вот такая ситуация. Не принимают новых. В частную клинику попасть проще. Но даже они берут новых пациентов не всегда. Некоторые с хорошими сервисом и более доступными ценами переполнены тоже настолько, что своих существующих пациентов записывают в очередь на несколько месяцев. Частную клинику на несколько месяцев в очередь. Для меня это... Что-то нереально. Где-то ожидание первичного приема может быть от нескольких дней до месяца. И это первичный прием осмотр и регистрация. Почти везде обязательно, даже если вы говорите, что нужно только пломбу в конкретный звук. Цена первичного приема колеблется в районе от 40 до 100 фунтов. Это просто осмотр и формирование файла пациента. Если нужны снимки, то это еще бонусом. Плюсом. И только после этой регистрации уже могут назначить прием на пломбирование. И тут уже цена на поверхность будет начинаться от 100 фунтов. Каждая последующая точно такая же будет оплачиваться. Вилка в клиниках, куда мы обращались, была от 150 до 250 за одну поверхность. Это цены на белые пломбы. Некоторые приватные дантисты могут поставить амальгану. Ну вот этот вот кусочек металла. Она будет на 20-30% дешевле. С ней работают не все частные дантисты. Вот это уровень. Мы были в шоке, узнав сроки, ожидания приема и цены на услуги. Но в судьбы коллеги по работе посоветовали жене обратиться в польскую клинику, которая находится в часе езды на машине от нашего города. К счастью, там смогли принять в ближайшие несколько дней, и первичный платный осмотр не был обязательным, а регистрация в качестве пациента у них бесплатная. Записали сразу на прием по телефону, взяли предоплату 30 фунтов как гарантию того, что мы приедем и они не потеряют время записи впустую. По приезду заполнили анкету для регистрации, приняли вовремя, и всего за 20-30 минут все было готово. Жена осталась очень довольна результатом. Так как зуб не совсем простой, взяли 120 фунтов. Но это оказалось туда дешевле, проще и быстрее, чем в клиниках Рядом. Хоть в абсолютных цифрах это конечно ух как немало, дороже, чем у нас коронка с металлокерамикой. Ну так вот. Так что главный посыл тут, что э, нужно не отчаиваться, искать варианты. Все же может быть индивидуально и по-разному. А также порой дешевле слетать в Польшу или Украину и там вылечить зубы. И это будет дешевле и быстрее даже с учетом перелета. Вот такая вот медицина в Англии на сегодняшний день. Но повторюсь, что это был мой опыт в определенном городе определенное время. И завтра все может поменяться. Всем удачи. И помните, профилактика дешевле, чем лечение. Всем пока. И зима настала.